Таджик. Правильно, Таджик. красавчик. Молодец. Приезжай, приезжай ко, мне ко мне на, на работу. Какой работой? Платить буду. Нет, брат, не хочу, я пока учил. Ну ладно, хорошо тогда я пошел на шишки. Hello? Hello? Hello? Hello? Здорово! Дуи yeah. блядь, hello. Yeah, yeah, Нет, в yeah, России yeah, yeah. ты, блядь. <laughs> <Болбоёв>. <laughs> Какой Я нахуй, урок. Андрей. Россия, Ростов-на-Дону мой name мисс My name мисс Рикардо ка Рикардо миска я понял брат водка водка я очень водка да, да, да. Да, да. Да, да. А что мы А, я... А, я... А, А, я... А, я... А, я... А, я. А, я. А, я е е yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Красавчик, yeah. вообще красавчик, right. oh. красавчик. Yeah. Вообще, mm -hmm. Красавчик, вообще красавчик, It's... красавчик, mm -hmm. красавчик. Oh, а mm -hmm. ты красавчик, подожди, да блядь не трости. Красавчик, ты русский язык знаешь, барабка, Я тебе говорю, умерика. Ты что, дурак, блядь, что ли? Блядь, а говорит, как, блядь, боится ему, ебать.